И всем привет, я с вами Макс Риск. подписывал чтобы не распадал ролики. Как видите, что мне железо 2 это очень плохо. нужно Дойти до бронзода, потом уже до равно. Не знаю, что будет дальше. Сколько мне трофеев и примерно сколько я смогу их получить. Сейчас мы узнаем. 1258. Так, значит, 1258. Ну, плюс примерно 1000. Вот так скажем. 1200 кубков у меня максимум. То есть сильнее тут у нашем плане. нам мы здесь, конечно. Так, да, как же не встретить ваш личный кровь? Ну, ищу игрока еще. А, ладно. ладно. Ладно, ладно. Вау. Новая карта. Тяжело. Будет очень тяжело. Лучше, да, брать то, что я взял надеюсь на слон что будет тащить все вот окей и чувство что мало игроков играет и ё мы так рядом стоим дальше это сюда вот тактика рабочая самому где он первый источник второй прям здесь смотрите у нас есть один источник? нет? Идется так вот кстати тут у меня есть приход на языке одну Скрой, Да. Призывай. Близко подходите, ну чтобы они не подошли ко мне. Снова учили кулак, там, не знаю, там, воинский кулак. Так. Давай еще одного? Давай. Так, вы пока что сойти, но нужно еще там, тютику-тику-тику-тику-тику-тику-плюсотку. Чтоб призывать юнитов, полетающих. Чтоб им было сложно. Как ну чувак дела? Ааа, хитрые, хитрые нечестно я тоже хотел ну ладно как хочешь В общем, смотри если нас нападут и сами ват ну, я готовился и не успевал так, по моему так будет очень классно так, ну, призываем здесь все ход один мой считаем что это будет очень долгая битва кстати реально долгая битва честно стол нет блин на это не Зря, наверное, уже было время, немножко пораньше Так, пошли, просто посмотрим Посмотрим, конечно Может, они уже нападают на нас. знает Окей Идеально, мы их Им заподним Ну, чтобы они там не выпендривались А то чтобы они не я не едят ничего. Что не просто ждут. Так, окей. Здесь нападаем. Попадать сюда проходим. Вот, да им западм строго. Скидыш! Йо-майгад, о май гад! Я понял, понял тебя! У меня тут один чучок есть. Потому что он тащил меня. Так, ну уже видно было, кстати. Тут чувство что у меня слишком мало бойна. сейчас где-то базу построим. Ну, давайте, в давайте секретную базу. Да, ну, давайте, вот тут построим, тут будет безопасно, как считаю. нас ну, понимают. пара здесь, там здесь, призыв ну, да, больше. Я как-то боюсь очень так, мы смотрим за тобой. Регенерация тоже очень нужно потом в будущем. Ох, жестко. Так, мне сейчас нужно спинку сыграть, письмо спинку заканчиваем. Не извиняйте меня. У меня время. Поэтому хоть что-то. Помонтировать. Не, Вылаживать. Хоть монтировать не нужно. Так что-то ли надо нарабить? Слушайте, а как я чуть сделал? Стоп. А, он не утюга спускает. ставите всем. Не запустил. логично. Ну, отлично. отлично. Так, гигант здесь, пару было прикрывать. Стойте, пожалуйста, давайте ускоряться, делаем. побольше здесь. Ну чувак, что мне делаешь? Ладно, ладно назад. Я даже так считаю. Что я не хочу нападать. Васика, призыв лично здесь надо делать. Сабу даже взял. Чего-то. чего нам тут дым, ладно? Как хочет. Итак. нас напали снова. Сюда идем. Сова, где-то он здесь, он невидимый сова тоже тут была. Значит, окей, он экономику хочет нарушить. Окей. Призыв делаем ключ. Так, после этого берем уже подальше, что же нужно война, не. Да, давай, Со сову Тут уже проатаковать. Эту вот не создать. Пусть тебя что ты как-то не хочешь? Ладно, трус, пока. 600 не хватит, конечно. дело в том, что он их не хватает. Он тоже уже пошел. Фио мое, чё, ты понимал? Кирилтоном пошли, пошли, пошли, пошли не 8 Так Дело, дело том, что он раз слишком сильно гад Чувачок может его здесь постоять стоять Дальше Чупочки здесь стоит здесь скрывает и все дело казарму строят призывают чувство что не время выиграть на тут ты вырываешь как он это делает увидим да мне скелетонов чувак теперь может красивый прикольный скелетон так мне есть варвара тоже очень хорошо ну, кстати я что тут могу наш канцер говорю так я атаку а, что это будет а вот, обочиваться, набочная Дарим он также призывать эти в атаку. Ладью с Коином сидел быстрее, мы не узко. Ну а еще. Что... Да. Yeah. Вроде yeah. okay, победа. Что-то Вот, 3-2-1, запускай. Ускорялка. Бум-бум-бум, пошло дело. Вроде бы неужели, должны сдаваться. Что-то как-то не хватает сначала второй позармный а, она вот так посадит хватает наш да, шомген пока да, все они здесь войскам здесь они. давайте знаете брать самых слабых не самых не убивать но опять опять опять опять опять опять опять опять опять не опять опять нам опять опять на опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять опять а где о том, что вас случилось? Ученик... Ну ладно, пускай еще раз Писать, Ну пока мы не занимаемся этим делом Ааа, отлично Слушайте, ну так немножко выигрывают были Так, да, войскобоя, критебой Прям срочно, верю, что 10 мая, потому что ну, В ролик где не о хм. да, интересно, почему так? Так, кто я такой? Уничтожен врагов меньше. Ну, стабильно, стабильно. Призыв like юнтов больше. Ну, ну, в своей команда, конечно. О, сбор минералов. У меня больше всех. Ну, тоже, конечно. Значит, у меня слабая колона, как понимаю. Может быть нужно один картон на колоду, Но все-таки она копит, кстати. Чем больше, тем больше кубков. Это будет очень хорошо. 12 а оптом кубков. 1228. О, хорош. М -м, хочу, ладно, хочу что-то легендарное. О, хочу, въехать. хочу въехать. Давай, давай. Лег давай, гу, Легу. Хочу Давай-давай. Легу. Легу. Легендарного персонажа, героич, предыдущий карту, обычный партнер. Там я рассказывал про енотика на канале, можешь посмотреть, очень прикольный ролик. Надо бы ничего не было Ну... Постепенно прокачиваем тендач и пока.